Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о пароизоляционном скотче То есть как не наломать дров Здесь уже видео такое, которое, я бы сказал, это опять же опыт Все то, что я показываю, рассказываю, может считаться как опыт Но я за то время, за скажем, за год Я еще там построю, скажем, 5 там, или 10 домов в 10 проектах побываю Я делаю одну и ту же работу, но вот уже делаю свои наблюдения Делаю выводы, делаю свою какую-то технику меняю и так далее, то есть совершенствуюсь то есть вот это и есть жизненный опыт и поэтому, посмотрев мой видеоролик один какой-то, это не является панацеей совершенно поэтому я делюсь информацией такой полезной, Я, на мой взгляд, я считаю, что это полезная информация смотрите, есть часть людей, которые, в принципе, мне вот знакомые говорят что, Серега, нафиг ты заморачиваешься, так, зачем ты там проклеиваешь чего-то так сильно потому что есть доступы допуски от таких до таких границ которые проходят по нормативам поэтому что просто проклеишь пароизоляционный скотч там отклеится не отклеится где там будут дырочки и так далее но по сути ты в принципе если ты там сильно не нахалявил то ты пройдешь по норму человек получит сертификат и все будет хорошо по идее ты быстрее получаешь деньги я получаю деньги то есть своим вот э, глупым скажем, таким щепетильностью вот это вот мне нужно все сделать как-то хорошо я теряю деньги по сути это вот так получается то есть мне за качество не доплачивают то есть если мои знакомые войдут в график в допуске и я буду с хорошими там отличными показателями мы получим одинаковые деньги только я потрачу на это больше времени и заказчик получит более качественный продукт но по сути, финансово как-то это не отражается совершенно на мне. То есть, я ничего от этого не выигрываю. Выигрывает в этом случае только клиент сам. Все. Я не могу просто пройти, по-другому сделать. И я заметил, что любая складка, любая складка, которую вы сделали на пленке, она будет чуть-чуть неровность. Даже если вы будете ее не натягивать скотч. То есть, натягивать его вообще нельзя. То есть, нужно спокойно, скажем, Проглаживать, ну и в такое теплое, в теплом помещении, там плюс 10, чтобы было, наверное, плюс 5 хотя бы Проклеите, но любая волна, любая волна, на этом месте скотч отклеится И поэтому то, что вы сейчас видите на экране, это происходит постоянно то есть я на это стал обращать внимание, я делал таким образом, там менял методики, и так и сяк, ничего не помогает. Любая складка, где есть складка, там создается напряжение, и вот это напряжение, оно отклеивает скотч. Поэтому, чтобы сделать качественно и гарантированно, нужно еще добавить пароизоляционного скотча. Я его проклеиваю поперек складки. Все зависит от размера складки, если она небольшая, то достаточно одной заплатки Если складка будет больше, то две бывают, бывает три ставлю заплатки Их нужно перетянуть именно через скотч в одну сторону перегнать И за складку угнать дальше, насколько это позволяет ну, Разумные пределы, конечно же, есть всему Но главное, чтобы часть скотча была на ровных участках пленки Иными словами, без напряжения То есть, где будет от складки, он также отклеится Но вот эти ровные части, они останутся закрытыми Поэтому пользуйтесь такой информацией Пользуйтесь моими знаниями Себе во благо Не жалейте скотча, тейпа И кто вот рассчитывал, скажем, посчитал по ганаж Плюс добавил там рулончик На самом деле нифига На доклейке у меня уходит примерно еще, наверное, рулона 4, а то и 5 бывает в зависимости от проекта, от дома, от его размера и так далее. Как, как не пытаясь пленку натянуть ровно, не получается. Не полу ни у кого не получится. Идеально невозможно ее натянуть. То есть сократить, вот опять же, количество швов, количество стыков, это важно. И так далее. То есть все внимательно, все смотрите, проверяйте и доклеивайте. А на этом хочу закончить данное видео. Пожелать всем удачи и до новых встреч.